с детства испытываю состояние как сонный паралич, но со временем поняла, что осознаю себя во снах и любой контакт там ощущаю физическим телом. Иногда оно пугается. Последнее время контакты во сне участились, Связано ли это с открытием определенных способностей и что с этим можно сделать, как развивать? Ну, осваивать, конечно, вот эту систему осознанных сновидений. В процессе осознанных сновидений сонный паралич это очень распространенное явление. И, конечно, очень сложно с ним бороться, потому что это, во-первых, больно физически, во-вторых, и психически очень сильно больно. Но иногда сознанию получается преодолеть этот страх. И тогда сонный паралич перестает быть пугающим, а становится той самой силой, которая и инструментом, который позволяет проводить определенные контакты с большей степенью вероятности. Наука объясняет сонный паралич определенными зажатиями нервов, определенными спазмами и это все, конечно, так, но это не отменяет и другого объяснения. Во время сонного паралича мы сталкиваемся с энергиями, которые наше тело не может, не может в этом существовать, они действительно парализующие. Вибрации такого такой частоты, которые являются парализующими сознание. Но не весь разум, а только его часть, которая отвечает за физическое движение. Тело парализуется, а разум при этом остается чистым. Если разум способен это пережить, то есть не впасть в этот момент в панику, то становится доступен контакт, который не был доступен раньше. Вот техники осознанных сновидений очень здорово помогают вот от этого страха паралича избавляться. Ну и чистки астрального тела, конечно. То есть все в совокупности. То, что вы сумели это преодолеть и почувствовали вот этот более глубокий контакт, очень здорово, коллега. Я думаю, что вам стоит продолжать ваши практики, просто помнить о том, что парализующее воздействие этих энергий необходимые условия для подобного контакта. Но ну, есть разумы, сознания из других миров, которые живут на определенных частотах. Ну вот такие у них частоты. Ну это как наша биология, если бы вы знали, что для представителей некоторых миров мы являемся невероятно вонючими сознаниями, которые они просто не способны воспринять, потому что это вот как нам, вам как рядом с бомжом посидеть, который не мылся год и болеет всеми известными и неизвестными болезнями. Ну вот приблизительно точно так же. Просто воспринимайте это как, как, как некие особенности. Да, такая реакция собственной биологии, однако биология очень адаптивна. Через некоторое время таких контактов вы увидите, что паралич становится менее интенсивным, менее интенсивным, менее интенсивным. Да, вы по-прежнему не можете двигаться, но возможно без болевых усилий. Зато в противовес становитесь более способны воспринимать этот поток информации. Это уже не просто контакт, а контакт с разворотом, контакт с, определенным, с определенной визуалистикой, он более длительный. Вы, ваши, ваши мозги соображают лучше, вы способны поддерживать диалог и достаточно долгий диалог. То есть это все будет показателем того, что сознание просто адаптируется. Вы даже не представляете, какой человек такая твайка, которая способна вообще адаптироваться ко всему чему угодно, просто нужна практика. В вашем случае эта практика есть. Если вы не будете бояться, повторю, если не будете пугаться, что по первости бывает абсолютно у всех и эта паника бывает абсолютно у всех, то все будет очень хорошо. Иногда сонный паралич наваливается на коллег, которые приближаются к границе мирами, где происходит вот этот вот частотный переход. И тогда подобная, подобная парализация является как бы стоп-сигналом, то есть остановись, ты подходишь к границе чужого пространства, там чужая территория, там живут чужие разумы, они либо могут навредить тебе, а может быть можешь навредить. Поэтому через паралич таким образом еще иногда останавливают. Обычно в этом случае появляются некие образы и символы волков, собак, воронов, то есть то, что в алгоритмике э, магических миров является символами охраны. Да? И очень многие коллеги именно с этим э, часто сталкиваются, описывая, например, как адских псов с горящими красными глазами.